Сегодня посылка пришла. Тут индикаторный отвертка, которая не говорят по правильному. напряжению землей. Вот, короче, не знаю, что означает 900. И 9 ноября. Не знаю, 9.11. Может, это и, и ноябрь. Так. Посмотрим, что они из себя представляют. Заказывал на Zoom. Смотрится очень даже красиво. Можно сказать, брутально. Упакованно, не знаю... Это не особо, хотя нет, вот защита моя есть небольшая, ну ладно, вот такой красивый пакетик. Сейчас она открывается, а нет, спокойно, а так открылся. Так вот, китайский. Какая-то картинка. Вот что она себя представляет. Так, вот крышка. Сюда нам необходимо вставить три батарейки. 1130 Такой вот номер. Так. Ну, в принципе, продукция работает. Определяет вот. ток. Я вставлял уже в розетку. Все в рабочем состоянии. В принципе, вещь нужная. Мне кажется, в каждом доме, чтобы прилить фазу, необходимо. Ссылка будет в описании. Еще раз показываю. Работает тут даже фонарик есть. Причем фонарик довольно-таки неплохой. Думал, что будет хуже. Легкая. Наркомичная как это называется? В руке лежит хорошо. Здесь крепеж есть. Ну, в караван его цеплять рекомендую. Где-то 200 рублей стоила эта штучка.